Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. И если вы недавно играете в эту игру, или, например, вернулись после долгого перерыва, или решили подкачать немножечко своего альтернативного персонажа по этому левелу, то в текущую неделю вам нужно много проходить ключиков. Не обычных ключиков, не шайловских, а легионовских. Так как в текущую неделю, вплоть до 20 апреля, запущено событие Путешествие во времени Легион. Во время этого таймволка можно проходить легионовские ключи. Проходя 15-е ключики, мы получаем 262-е вещицы, которые имеют в себе ранги улучшений. Их можно улучшать до 272-го уровня экипировки. Это круто, это классно, это довольно-таки престижный этом левел. Также хочется дополнить, что в обновлении 9.2 был введен новый рейд «Гробница предвечных». И в рейде не особо-то такие прям кайфовые тринкеты, так если глобально рассмотреть. Поэтому 272 аксессуары будут довольно-таки неплохой затычкой, довольно-таки неплохим таким переходным предметом могут быть эти аксессуары. А что именно за аксессуары, мы сейчас рассмотрим. Также перед всем этим обсуждением стоит понимать, что если у вас уже на текущий момент имеется 278 аксессуар или 285, то полезность 272 аксессуара может быть крайне мала, или даже будет равняться нулю, или вообще даже 272-й будет давать вам минус 3%, минус 4% по демеджу. По итогу этот ринкет просто не нужен будет, и фармить легионовские ключи смысла нет. Но если у вас аксессуары низкого этом левела то 272-й будет реально хорош. Первый аксессуар — это неисправная система безопасности. Крит, юзабельный эффект, действует 30 секунд. КД 2 минуты. Довольно-таки хорошо себя показывает СОА Таргет. Следующий аксессуар, который идет на ловкость, на инту, действует 20 секунд, КД 1,5 минуты, пассивно дает скорость. Тоже, да, довольно-таки интересен. Само собой, после всего этого обсуждения, также стоит понимать, что какому-то классу будут хороши эти аксессуары, к какому-то классу не очень хороши. И нужно опираться на различную информацию, полученную с сайтов, которые имеют в себе рейтинг этих тринкетов, либо нужно просто зайти во вкладку «Дроптимайзер» и самому глянуть своего персонажа. Я уже немножечко сделал все эти операции, и давайте рассмотрим эти операции. Вкладка «Дроптимайзер» по легионовским миф-плюсам покажет абсолютно весь мод, который дропается с этих подземелей, и покажет абсолютно всю прибавку в процентах или в числовом значении для нашего персонажа. Первое, кого мы будем рассматривать, это «Мириск» — мой RL в гильдии «Брутфорс». Собственно, аксессуар, неисправная система безопасности, плюс 1.4% по отношению к тринкету номер 2. Если мы хотим глянуть в числовом эквиваленте, то снимаем галочку и видим, что это плюс 190 единиц демаджа Также колечко еще с меландром. Его хоть и поменяли, но она все равно довольно-таки хорошо себя показывает на некоторых классах. Опять же, второй персонаж, которого мы рассмотрим, это будет мой ДК с никнеймом. При ДК неисправная система безопасности дает минус 2.7% дэмэджа по отношению к тринкету номер 2. По отношению к тринкету номер 1 вообще минус 3% урона. первым первом у меня идет кубик 278, а вторым аксессуаром идет душа старого воина 259 и тем левела, которая падает с сильваны. На сильвану кстати рейды будут в ближайшее время, подробности в дискордике. Так что, джойнитесь. Душа Старого воина довольно-таки сильный тринкет, а на Сильвану мифическую, по-моему, никто еще не собирает. Мне кажется, я первый в этом деле. Рассмотрим еще и третьего персонажа. Баго Мут с никнеймом Hello Peoples на Твиче. Он подал заявку, то что готов ходить в святилище Господства Мифик на Сильвану, хочет получить маунта и все такое. Глянем, сколько ему дает призма по дэмэджу. 98, 99 процентов. 100. Так, ну и что? Смотрим нашего совуха замечательного. Дает ли ему призма какой-то прирост? Нет, призма ему не дает прироста. Она дает ему минус 1.6 процента по дэмэджу. Откручиваем вниз и убедимся в этом. Вот она эта призма и вот она этот минус. Окей, okay, окей. Okay. На основе этого, я думаю, вы сможете спокойно сделать выводы о том, то, что стоит ли вам фармить какие-то тринкеты, какие-то уникальные шмоточки с легионовских подземелий, с легионских ключей или же нет. Ссылку на рейдботс закину в описании к этому видосику. Ссылку на плейлист, как пользоваться рейдботсом, как пользоваться вкладками рейдботса, также скину в описании. Всех вам благ!